СРМ. Что это? Дань моде электронных сервисов или необходимость? Ведь каждый день, сами того не замечая, мы пользуемся принципами СРМ. Базовый уровень – это наша память, записные книжки, стикеры с напоминаниями, записки на холодильнике. Следующий уровень, который мы взяли с развитием технического прогресса, это электронные записные книжки, электронные календари, органайзеры напоминания, телефонная книга в смартфоне, где мы записываем фамилия, имя контакта, сотовый телефон, рабочий, email, какие-то комментарии, напоминания о днях рождениях наших контактов уже по сути своей является CRM. Информация в нашей повседневной жизни становится все больше, скорость все выше, поэтому мы уже давно перестали надеяться на свою память и даже на простые подсобные инструменты в виде записок и блокнотов. Уже практически полностью доверяя управлению своими планами и задачами электронным сервисом. Так почему же в бизнесе, причем даже в таком крупном, как строительство, до сих пор нередка ситуация, когда отдел продаж или компания в целом обходится дедовскими методами. Поручения даются на словах, информация о клиентах фиксируется бессистемно. Сложно сказать. Везде разные причины. Кажущаяся сложность внедрения или использования, сильная консервативность бизнеса или собственников, саботаж персонала. Но то, что внедрение системы электронного документа оборота, постановки и контроля задач, учета истории взаимоотношений с клиентами, существенно повышают эффективность работы персонала, продаж и бизнеса в целом, это факт, который уже даже не требует доказательств. Современные CRM-системы дают уже гораздо больше, чем просто учет клиентов и контроль за работой персонала. Это целая идеология в работе, в бизнесе. Это современная приборная панель, набор отчетов, статистик, аналитики бизнеса для руководителя, причем доступная из любой точки мира. Это инструмент внутрикорпоративной коммуникации. Это система управления проектами, постановки и контроля задач. Это интегрированные системы коммуникации с клиентами, телефония и автоматизированная система касаний. И, конечно, полный учет взаимоотношений с вашими клиентами, что позволяет полностью управлять продажами. В наших консалтинговых проектах со строительными компаниями внедрение CRM или повышение эффективности работы с ней являются одним из важнейших базовых элементов. Но при этом надо понимать, что CRM сама по себе не может стать панацеей. Она в свою очередь должна являться частью другой большой системы, экосистемы управляемых продаж и вашей бизнес-системы в целом. Oh,